еще ребра, ребра доставить, ребра. И, кстати, смотрите, если у вас винтовая часть, да, да. курешники, а это дым Нечего проявлять. Ну, давайте будем светить склон, ну, будет светлый склон, понимаешь? Вот эти камни, я согласен. Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. И сейчас я хочу обратиться к моим заказчикам, и к моим зрителям, и к ландшафтным архитекторам. Хочу вам сказать о том, что, друзья мои, пожалуйста, не тратьте драгоценное зимнее время на отдых или перерыв в строительстве ландшафта. Это прекрасное время для проектирования, для черновых работ. То, что сейчас и происходит, собственно говоря. Я, Видите, идет снег, вот холодно, минус 5 градусов, вот, а будет еще больше. И мы все равно будем работать, потому что это золотое время для производства ландшафтных работ. Вопреки общему мнению, призываю всех, работайте зимой и заказывайте проекты, особенно зимой. Приглашаю вас посмотреть, как мы будем Uh, устанавливать свет в нашем саду. Короче, приглашаю посмотреть, чему, чего мы тут делаем. Mm -hmm. Вот в этом озере. Это естественный водоем, ну, вернее, как естественный, да, он без гидроизоляции, то есть он снабжается с основным э, водоемом, то есть как, бы, как будто природный водоем. А, здесь у нас а, живут ценные породы рыб, и, соответственно, сейчас мороз, соответственно, мы создаем а, условия, создаем лунки, вот вы видите, а, здесь есть аэратор, для того, чтобы лед не замерзал, для того, чтобы рыба не задыхалась, для того, чтобы она спокойно себе зимовала. Ну а теперь идемте, пройдем дальше, посмотрим, как выглядят фантастические конструкции среднего плана и посмотрим, как мы можем их подсветить. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Такими по косой прожекторами, чтобы готовиться, штук Чтоб 10, наверное, поставить на все это. Ставить будем на краю той дороги, правильно? Да, Дальше. на краю дороги, вот, какой-то камень, да. Откопаться? За Габионом откопаться там пол метра-метра метр, сколько получится. Вот смотрите, как удачно упал снег на нашей конструкции. Вот примерно так, как снег упал, так будут примерно, вот как белая, да, так будут расти растения. Вот. Вы спросите, каким образом растения растут на бетоне, я вам отвечу, есть специальные растения, которые растут на бетоне. Вот. В теневых зонах это мхи. А светлых, более светлых зонах, это почвопокровные, очень-очень такие мелкие э, растения. Они могут начинаться от сине-зеленых водорослей, раз, то есть вот если, допустим, попадает вода или влага, то просто могут водоросли вырасти, покрыть э, наше произведение искусства. Да? Вот, Причем водоросли могут быть и зеленые и красные и желтые бурые могут быть водоросли это тоже очень красиво но и также могут быть почвопокровные покровные растения небольшие мелкие седумы очетки вот такие вот маленькие маленькие растения это все мы хотим сделать таким вот образом у нас довольно много света здесь предусмотрено почему потому что конструкции очень сложные и первое, хотелось бы, чтобы эта архитектура читалась в темное время суток. Не просто какое-то темное пятно, да, чтобы каждый архитектурный элемент он читался в темное время суток. Вот. И конструкция очень сложная, и проходы очень сложные в этой конструкции. Это не то, не то, что вам бульварная такая дорожечка, знаете, идете себе и разгуливаете. Здесь достаточно такая экстремальная прогулка. Вы попадаете в иной мир. Который э, наполнен какими-то неожиданностями, какими-то какими испытаниями вроде, да, вот. Но для безопасности, конечно, нам нужно, чтобы все было светло и э, понятно, скажем так, понятно, куда идти. Вот был я в музее современного искусства, вот. Ничего не понятно, абсолютно ничего не понятно, То есть я не понял. И приходите в мой сад, когда я его открою. Я надеюсь, что вы ничего не поймете. Объяснение, обядуешь, объяснение не понадобится. Короче, ребята, эмоция, все, все. Вот что ты тут получаешь, это эмоция. Рождение новых эмоций. почувствовать как тут как тут как тут да И вот я хочу почувствовать вот допустим я прохожу здесь что я что я чувствую как здесь во-первых а, при том что это достаточно агрессивная такая структура да другой другой мир другая цивилизация здесь домики которые с крышей ты чувствуешь себя комфортно вроде бы как защищенный то есть если станет страшно от каких-то образов да или каких-то видов да то ты можешь всегда спрятаться в домике да и здесь вроде бы здесь классно классно и точно тебя не капает здесь страшно но ну, ну, здесь можно выйти и прогуляться значит, да? ну, тут просто пещера да здесь мы проходим проходим проходим вот, вот сюда можно забраться сюда можно забраться вот, здесь можно будет пройти здесь Понятно, только ребенок может пройти, а мы можем вот пройти. Но здесь вы должны понимать, что здесь будут водопады падать, конечно. Вот, вот здесь будет грандиозный водопад. Ну, как водопад грандиозный, он будет по стене стекать. Вот Но здесь можно будет тоже прогуляться. Даже прямо под водопадом. Знаете, мы сейчас занимаемся реконструкцией одного объекта, который является архитектурным наследием. Ну, что это за объект? Это такое, знаете, 3 на 5 озерцо, маленькое такое, знаете, обложенное просто обычным бутом. Грязная вода, там, болоток такое. Вот мы реконструкцией вот этого озерца занимаемся. И вот э, это архитектурная памятка, это архитектурное наследие, вот, которое мы можем только реконструировать, да, не изменяя форму, ничего не изменяя. Да. У меня возникает вопрос, интересно. Сад <салит> затерянных цивилизаций будет ли являться в будущем архитектурным наследием? Будет ли он считаться ценным с точки зрения... С точки зрения скульптуры, архитектуры, вот, или будущее поколения скажет да, <смех> что-то у кого-то не варило, <смех> с головой было плохо, <смех> вот, интересно, просто интересно, потому что настолько, это настолько, ну, скажем так, более серьезная работа, скажем так. Так, ну вот вот уже темнеет, вот уже темнеет, и сейчас мы начнем расставлять фонари. Значит, во-первых, мы включим, посмотрим, как работает подсветка наших конструкций. Вот в принципе то, что. Это на одном из вариантов, да, ну, так вот будет получаться. Естественно, мы все подсветим, все фигуры, все скульптуры. Ну и я вас приглашу, когда все включим, вот. Друзья, в следующем выпуске мы включим, расставим и включим уже все фонари. Я вас приглашаю ко мне на объект, чтобы насладиться этим культурным зрелищем.